Холодное утро 3 августа. Иртыш. Туман. Поймал одного ирша чайка проснулась. Вот. Луна. Бодрящий чаюк. Ждем поклевок. Но я что-то не уверен, что они сегодня будут. Сегодня какой-то ветерок такие вот облака сквозь туман а вот это сейчас рассвет покажу на вот он рассвет видите И времечко у нас 5:38. Поймал первого лещика, вот такого вот грамм 800. Че, ребятки, Второй лещ, такой же примерно. Время сейчас скажи. Стоять, стоять. Время у нас 5:57. мои богатства, мои лещи клюют, как хуй знает кто, слабенько, что-то сосед начинает тащить, сейчас, короче, первый-то когда мне попался, я это тащил, он вообще упирался конкретно, сильно. Потом возле берега, метров в трех, наверное, он зацепился, сука. Мне пришлось метров десять от основного спуска спуститься вниз по течению, подергать по течению. Отцепилась. И, и этот лещ как дельфин выпрыгнул, короче. И пошел бороздить хребтом поверху. Я его, короче, в свое место подогнал, где вытаскиваю постоянно рыбку. И сочечечком его вытащил. Ладно, все, удачи мне. Наживил, пошел забрасывать. Ребятки, третий лещ. 3 августа. Вот он. Ну, сука, уже мельче. Мельче, мельче, чем те. Чё, ребятки, попался четвёртый лещ. Короче, пил чай, сидел. Он как клюнул, клюнул, блядь, у меня аж кружка в руках подпрыгнула нахуй. Разлил нахуй чай весь. Вот он. На сегодня на кота хуярит. Пятый лещ, ребята. Зацепился хуй, знает как. Смотрите, еще жопы. Видели? жупый попался тоже. А. Ну, Стандарт мелочь сегодня сегодня, Интересное небо сегодня ребятки. Красивое такое. его делать пишет столещ вот он борзый блять но не крупный все где-то такие хуярят 80 90 ну смысле, 700, 900, примерно Раз, два, три, семь, пять. и Вот шесть. Оксик. Такие делищи. Седьмое, ребята. Такие дела. Восьмой лещ. И на сегодня самый малый. Вот. Короче, ребятульки девятого поймал. Уже два схода было. Охуенно больших скоро. Классные туда попадались но ну, я думаю лещи И сходили А так у нас вот уже сколько лещей Сейчас проверим по весу Ну по весу килограмма Примерно Грубо говоря сейчас скажу По весу примерно 4 килограмма Где то есть Сейчас Сейчас стойте Ой. Да блять батарейки сдохли что ли Паузу нажму ребят ну, наиболее такой крупный по сравнению с этими пиздюками сейчас мы что именно тут одиннадцатый подлещик сука вообще такой пиздюк сука вообще пиздюк давай иди что ребята поймал второго ирша вот он и Двенадцатого, по-моему, Вот. Сейчас проверим вес. Сейчас весец проверим. Короче, видите, колеблется. Вот так. Сосед у меня поймал, короче, одну стерляжину. Часа полтора-два А я сейчас поймал тринадцатого подлещика. Вот такого пизденыша. Берем на триста тоже, блин. Ничего, пойдет. Сначала посолю, потом закопчу. Тринадцать лещу. Вот такие вот, вот. и два вот таких ершика. Ну еще рыбачу, короче, уже что пять сходов было. Кто знает, зачем стальника сдирают в кору и куда ее сдают и для чего она вообще нужна, блять, эта кора?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 Видели за раз сколько? Десять штук. Вот одиннадцатый штука. Вот двенадцатый маленький. Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Видели, ребятишки? Семнадцатый. Восемнадцатый лежит.